Сегодня коллектив МХТ имени Чехова сообщил трагическую новость, ушел из жизни народный артист Андрей Михков. Звезде фильмов «Ирония судьбы» и служебный роман было 82 года. По неподтвержденным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Жена обнаружила актера дома без сознания. Он скончался до приезда бригады скорой помощи. Напомним, слава пришла к артисту в 1975 году, когда на экраны вышла «Ирония судьбы» или «С легким паром». Лента до сих пор транслируется ежегодно 31 декабря. В 1977 году Мягков закрепил свой успех другой всенародно любимой картиной «Служебный роман». Помимо этого, он снялся в десятках других известных фильмов.